ничья комиссисячно зоряная ясная выдно хоть голки сбирай как звук друзья звук как песня должен быть как песенка заглянул я значит в беларусь ну в смысле в рецепты белорусской кухни и вы знаете я нашел очень интересный рецепт который хочу сегодня приготовить национальное блюдо белорусской кухни картофельная бабка. И прежде чем я начну, я хочу обратиться к своим белорусским зрителям, особенно к тем, которые работают или служат в силовых структурах Беларуси. Ребят, я вас презираю. Если вы вдруг подписаны на мой канал, отпишитесь. А если вы вдруг случайно увидели это видео, проходите мимо. Этот канал для нормальных, свободных людей, которые любят вкусно покушать. В этот момент, наверное, на территории Беларуси надо, чтобы включился рекламный блок с каким-нибудь средством для борьбы с тараканами. Ну а теперь о картофельной бабушке. Думаю, этот рецепт подойдет тем, кто любит драники, потому что есть тут некоторое сходство в приготовлении. Рецептов и вариантов приготовления картофельной бабушки на самом деле много. Но ну, я выбрал, на мой взгляд, самый интересный. Из основных ингредиентов мне понадобится картофель, мясо, в моем случае свинина, сало или подчеревок, а также грибы. И тут мне еще понадобится лук. Все это вместе нужно обжарить. Мясная зажарка готова и теперь займемся картофелем. Натираем его на терке, как на дранике. Добавляем яйцо. Солим, перчим. Перемешиваем. Добавляем мясную зажарку. Снова перемешиваем. Форму для запекания смазываем маслом. Высыпаем в нее нашу будущую бабку. В моем случае мне подошла тара. Это такой небольшой тажин. Разгоняем духовку до 180 градусов и отправляем картофельную бабушку запекаться. Готова бабулечка, готова. Надо ее украсить. А теперь можно попробовать. Mm. ничего себе, картошечка жареная, с мясом, с грибами. Рецепт очень интересный, можно уставшему прийти с работы, быстро все это дело намешать, и запекаться класс с тебя подписка с меня вкусные ролики белорусы держитесь все у вас получится